развитие сотрудничества Республики Татарстан и Узбекистана. Под руководством Руслану Калейши-Мениханова за последние годы проделана большая созидательная работа, которая будет большой базой для развития и будущего Татарстана. Пора, Пора начинать пробивать второй потолок. Ценообразование нефтепродуктов. Выбросил фантик, лишился машины. Так ли это на самом деле? Всем привет! В эфире «Универньюс», а в студии Амир Ахтямов. 11 января сортовал заключительный этап межрегиональных предметных олимпиад Казанского федерального университета. В отборочном туре, который состоялся в ноябре прошлого года, свои знания испытали 22 240 ребят из 79 регионов России и 11 стран. Только 45% из них были допущены для участия в очном туре, который продлится до 8 февраля. Он пройдет в 27 городах России, в том числе и в Казани, а для иностранных граждан онлайн с использованием системы прокторинга. Победители и призеры Олимпиад будут приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по данному предмету. А иностранные граждане смогут претендовать на квоты на обучение в любом вузе России. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с хакимом Джизакской области Узбекистана Эргашем Салиевым. Как прошла встреча и какие вопросы были озвучены, расскажет Адалина Абдрахманова. 10 января в Казанском Кремле прошла встреча президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с Хакимом Джизадской области Узбекистана Эргашем Мсалиевым. В ходе визита были затронуты вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами. Помимо визита в республику, Хаким Джизадской области посетил Казанский федеральный университет. Под руководством Рустама Рокалевича Миниханова за последние годы проделана большая созидательная работа, которая будет большой базой для развития и будущего Татарстана. Также на встрече президент Татарстана Рустам Миниханов отметил высокий уровень взаимодействия с узбекскими партнерами. На мероприятии Казанский федеральный университет представил Ленар Сафин, ректор вуза, который подчеркнул важность открытия филиала Казанского федерального университета в Джидзаке. На церемонии открытия филиала присутствовал Рустам Миниханов, президент Республики Татарстан. Казанский федеральный университет представлял ректор КФУ Ленар Сафин. Президент Татарстана отметил, что открытие филиала в Республике Узбекистан символично, а также внимание на том, что благодаря открытию КФУ в Джизаке у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны. В городе Джизаке мы открываем филиал Казанского федерального университета. Это первый официальный зарубежный филиал Казанского университета.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 этот проект реализовал. Филиал разместился в здании бывшего высшего военного авиационного училища. Территория полностью соответствует заявленным требованиям. Ремонтные работы и оснащение осуществляются за счет узбекской стороны. С 2021-2022 учебного года Казанский университет совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана уже начал подготовку кадров на основе совместных образовательных программ по направлениям программный инжиниринг, формация и информационные системы и технологии. Студенты, принятые на обучение по данным направлениям, продолжили учебу в новом филиале. Около 30% абитуриентов были приняты на основе государственного гранта. После окончания обучения такие выпускники будут распределены в государственной организации с условием обязательной отработки не менее трех лет. Что касается преподавательского состава, то не менее 40% были привлечены из рубежа, в том числе из Казанского федерального университета. В завершении встречи Рустам Миниханов и Иргаш Салиев сделали памятные фотографии, а также Хаким Джизацкой области оставил запись в книге памятных гостей Казанского федерального университета. Адалина Амдрахманова, Универньюз. Большая семерка планирует установить два потолка цен на нефтепродукты из России в феврале. Насколько вероятно осуществление задумки и в чем ее суть, разбиралась Карина Саяхова.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 А курки, бытовые отходы и многое другое это вещи, которые часто можно встретить на обочных дорог. Это дело рук недобросовестных горожан, которые везут мусор не на установленные пункты приема отходов, а в ближайший лесок, либо выгружают прямо на проезде. Как государственная власть решила эту проблему, расскажет Алина Красильникова. С 11 января 2023 года в Административный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, которые позволяют автоматическим камерам видеофиксации выявлять выброс мусора из автомобилей. Стоит отметить, что ранее камеры работали только по нарушениям, относящимся напрямую к правилам дорожного движения. Теперь они будут фиксировать и неправильный выгруз отходов. Ранее. За оставление мусора в неположенном месте были назначены наказания, и наказания эти были в финансовом соотношении очень минимальными. Новыми поправками данные наказания, то есть штрафы, они уже увеличены в десятки раз. Ранее в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации было сказано, что за мусор, выброшенный в неположенном месте, гражданина могут оштрафовать на 3-5 тысяч рублей. Соответствующую меру применяли за отходы, оставленные на территориях, прилегающих городским и сельским поселениям, курортным, лечебно-оздоровительным зонам и иным местам. Отдельной статьи о мерах наказания за выброшенный из автомобиля мусор не было. Так, российских водителей могли штрафовать на 3-5 тысяч рублей даже за сброс большого количества отходов из салона, прицепа и так далее. Увеличение штрафов за данное правонарушение в данном случае аннулирует ту самую попытку не свозить мусор на санкционированные, скажем так, установленные свалки, которые, в принципе, стоили как раз таки, как указано в положениях, от 10 тысяч. Штрафы по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях немаленькие. Для частных лиц до 30 тысяч рублей, для юридических до 200 тысяч рублей и конфискация автомобиля, как орудие правонарушения. Увеличенные штрафы были одобрены еще в июле прошлого года, но норма об автоматической фиксации нарушения вступает в силу в этом году. Законодатель предусматривает а, возможность а, складирования, так скажем, там сваливания мусора в несанкционированных местах обуславливая поднятие, значит, суммы штрафа, как раз-таки, чтобы выгода у правонарушителя, скажем так, его риск быть привлеченным к административному правонарушению, не оказывал а финансовые его погрешности. В данном случае что штраф, что вывоз мусора будет соответствовать финансовому эквиваленте? Камеры будут установлены в самых популярных зонах, где россияне устраивают нелегальную свалку – После фиксации правонарушений и распознания камеры государственного регистрационного номера транспортного средства нарушителя, постановление будет направлено гражданину на почту. Есть конкретные правонарушения и определена мера наказания. И тут же в статье указано, что фиксация камер установлена только в опасных участках дороги, где фактически мусор не выбрасывает. Отсюда мнение, что должны установить камеры в проблемных местах, либо будут определенные рейды полиции. А также законодатель тут не указывает четкого определения, как будет установлена фиксация. Возможно, это будут летающие дроны и так далее. Будут ли штрафовать за окурок из окна? Неизвестно. Сами авторы поправок подчеркивали, что закон был нацелен больше не на частников, выбрасывающих мелкий мусор из окон, а на водителей грузовых машин, которые организуют стихийные свалки вдоль дорог. На водителях всегда отражается любое новшество законы, И это выражается в излишнем контроле. Но, как говорится, не нарушайте и будете ездить спокойно.